в 2020 году юбилейной 10-й годовщины Народной Апрельской революции, имевшей важное историческое значение в борьбе кыргызского народа за справедливость, постановляется образовать Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, связанных с 10-й годовщиной Народной Апрельской революции. Оргкомитету в месячный срок поручено разработать и утвердить план подготовки и проведения мероприятий. Правительству рекомендовано решить финансовые и иные вопросы по реализации плана подготовки и проведения мероприятий. Контроль за исполнением указа возложен на руководителя аппарата президента. Также президентом подписан закон о ратификации соглашения между правительствами Кыргызстана и Германии о финансовом партнерстве на 2017-2018 годы и соглашения о техническом партнерстве на этот же период, подписанных 13 декабря прошлого года в Бишкеке. В рамках подписанных соглашений ФРГ предоставляет нашей стране грантовые средства в размере более 40 миллионов евро для двустороннего финансового и технического сотрудничества. Под председательством премьер-министра прошло очередное заседание правительства, где были рассмотрены итоги прохождения осенне-зимнего отопительного сезона, подготовка к следующему ОЗП, а также меры по обеспечению населения страны питьевой водой. Соответствующими докладами выступили главы профильных ведомств. Поднят на заседание был и вопрос ситуации на кыргызско-казахской границе. Премьер-министр выразил уверенность, что ситуация разрешится сегодня-завтра. Об этом он заявил сегодня на заседании. Многие говорят, что правительство молчит по поводу ситуации на кыргызско-казахской границе. Я три раза говорил с премьер-министром Казахстана Оскаром Маминым. Есть вопросы, которые решаются без огласки. К ним надо подходить с особой осторожностью. Сейчас делегация Кыргызстана находится в Нурсултане. И вчера прошли переговоры с премьер-министром Казахстана. Уверен, сегодня-завтра ситуация разрешится, сказал он. Мухаммед Калы Аблгазиев отметил, что права Кыргызстана должны соблюдаться в ЯС. Также правительство будет требовать исполнения обязательств от других стран Союза. Мухаммед Калы Аббылгазиев подверг критике руководителей энергетического сектора за недостатки в работе. Глава правительства заявил, что каждый год озвучивается одна и та же информация, более того, не содержащая в себе предложения по проведению эффективных реформ и решению актуальных проблем в энергосекторе. Мухаммед Калы Абылгазиев подчеркнул, что энергетика является локомотивом отечественной экономики. И именно она оказывает большое влияние на формирование доходной части бюджета из компаний которая выплачивается заработная плата работникам бюджетной сферы. Но информация, предоставленная двумя руководителями отрасли, повторяется из года в год и не содержит никакой конкретики по решению проблем в секторе, отметил глава правительства. Также премьер-министр потребовал проводить открытую разъяснительную работу среди населения относительно формирования тарифов. Боя, на дебитор до кара, он и лунный, он в течение 40 минут мы слушали доклады двух руководителей отрасли, не содержащих никакой конкретики. Из года в год озвучиваются одни и те же проблемы. Эту сказку мы слушаем уже на протяжении 20 лет. При этом никаких действительных шагов по исправлению ситуации в лучшую сторону нет. При этом энергетическая отрасль – краегольный камень отечественной экономики. Начните работать и организуйте изготовление электросчетчиков. Надо поддерживать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 После запуска проекта «Безопасный город» число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях по сравнению с показателями прошлого года снизилось на 44,4%. Об этом сообщил министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев на заседании правительства в ходе рассмотрения вопроса о реализации проекта «Безопасный город». По его информации, количество нарушений правил дорожного движения сократилось на 37,5%. Составлено 38 385 соответствующих протоколов. Зарегистрировано 40 586 нарушений, из них 15 411 штрафов оплачены в течение 15 дней на сумму 20 202 20 000 сомов. В свою очередь, премьер-министр Мухаммед Калы Аблгазиев особо подчеркнул, что цель реализации данного проекта заключается не в том, чтобы собрать больше средств за штрафы, а обезопасить граждан, участников дорожного движения и спасти человеческие жизни. По его словам, часть поступающих средств от оплаты штрафов необходимо направить на улучшение технического состояния службы скорой помощи. Должен известить нардю, жена Чавурка до 20 апреля 2019 года начнется реализация второго этапа проекта ⁇ Безопасный город ⁇ И до конца года во всех крупных городах и на автотрассах республики будут установлены камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Раньше почти тысяча человек ежегодно погибали на дорогах. Если мы сократим эту цифру вдвое, то это будет нашей победой. Еще раз подчеркну, что наша задача ⁇ обеспечить безопасность людей на дорогах в Завершены работы по установке 25 новых точек безопасного города. Как сообщили в концерне радиостроения «Вега», аппаратно-программные комплексы на 14 рубежах автомобильных дорог бишкек туругард и Бишкек-Чалдавар на 9 перекрестках и 2 путепроводах столицы. После прохождения процедур проверки, сертификации и приемки государственными органами АПК переведут в боевой режим. До 12 мая «Вега» обещает завершить реализацию первого этапа проекта «Безопасный город». В результате ДТП на трассе балыкчи Ананева каракол погибли четыре человека. По данным УВД Иссык-Кульской области, авария произошла сегодня примерно в 12.30 ночи у села Бахту-Долуноту. Произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В автокатастрофе погибли четыре человека, двое детей и двое взрослых. Еще три человека госпитализированы в иссык районную больницу. В Бишкеке 11-летний мальчик выпал из окна многоэтажки. Как сообщили в Минздраве, ребенок скончался в больнице. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. В ГУВД столице факт подтвердили. Подробности произошедшего пока неизвестны. В Алабукинском районе Джалалабазской области открыли новые комплексы пограничных застав Коксерек и Аккоргон. По данным Госпогранслужбы, на заставах построили комплекс модульных зданий современной инфраструктурой, включающий казарму с административными помещениями, дом для офицерского состава и семей, склады, закрытые боксы для хранения и ремонта техники, вольер для служебных собак и конюшню. На территории нового комплекса оборудованы строевой плац, учебное место для тренировок по огневу подготовки и спортивная площадка. Вице-премьер-министр заявил журналистам, что намерен подать суд на депутатов джугур Кинеша за распространение ложной информации. Об этом он сообщил в интервью порталу Говори.ТВ. По словам чиновника, он 19 лет работал в Баткенской области и прошел путь от простого милиционера до губернатора. В 1999-2000 годах в Баткенезе я защищал нашу страну от террористов. Для меня честь и мундир офицера превыше всего. Я никогда не совершу действий в ущерб интересам Кыргызстана и таких документов тоже не буду подписывать. Я юрист и разбираюсь в документах, отметил вице-премьер. Разаков назвал фейком заявленное депутатами с трибуны парламента и добавил, что не обратил бы внимания на слухи о шпионаже в пользу Таджикистана, если бы этот вопрос не звучал. С трибуны Джугурку Кенеша. По словам вице-премьер-министра, он уже обратился в ГКМБ с заявлением и намерен судиться с депутатами Джугурку Кинеша, чтобы защитить свою честь и достоинство. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Увидимся в вечернем выпуске новостей. Ровно в 19.00. До встречи.